Всем привет, с вами Макс Риск. Это наш Клэш Виттньонс. Перед началом ролика попрошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк. И меня обогнали. Сколько угу. кубков скажете мне? Значит, смотрите. 120 плюс 15, 135. Это уже ван. 135. Так, подожди. 135. Еще плюс 15, 160 ну подождите а как у нее 180 еще плюс 10 так окей 120 плюс ага, подождите что со мной не так 180 минус 120 60 отлично вот соконгровер раз блин как будто я первый раз еще ладно 15-4 раза в получается он прошел еще у меня плюс 4 он прошел реально уброшу еще плюс 4 кстати а сколько я если плюс 4 это если по 15 йоу не дошло до конца если он будет дошло до конца там получил что-то побольше чувак вот это что 4 боя это у нас 50 кубков 4 боя 4 плюс 4 120 100 боев тоже 8 непонятно человек как надо сделать где-то 8 7 ну явно не 10 он не мог бы это сделать так, квест, конечно. Призвать орка наездника. Окей, использовать храбрость. Ага, призвать губленного ученого. Блин, дело плохо. Построить лё... ледяную башню. Призвать пушкаря. Я в шоке. Блин, ну что я буду творить теперь с этими колодами? Уж как мне ну, дела? 100-100, вот, вот и сильно. Ладно, ладно. 120. А такой затачишь? Так, окей, кое-что я тут пропустил. Ледяная башня. Пушка. Ледная башня. Ты танк, значит будешь первого уровня качать. Вас не будем, мне и так вот. Ч качать? Монет, угу. не а Это на б 7 Раз, два, три, четыре, пять. А как это как проверить квест? Раз, два. 3-4 пять и чтобы не ошибиться э, вы кстати да и куда же помню одинаково срать ну придется потому что нам есть квест там плюсы вот и так э... ага, до 10 максимум там что-то 5 их да, я что-то забуду по сыграть точно нормально а, блин знаете Эх, ладно 5 минут по-быстрому потому что долгая битва тут будет куча бар куча пушкарёв я думаю что мы тут будем долго биться чем один на у меня слишком слаб слабый карты тем самым враг может не убить сразу быстрее чем я думаю может убить. такие же дела с этим врагами один на один не играйте если у вас нет сильной голуби. там будет крышка на этом все знают Дорог. Дорог. Дорог. Дорог. Дорог. Дорог. Дорог. Дорог. Также бонусы используйте, и все бонусы. Ну что, подучить нужно. Краврость 3, понятно. Зелье это три штучки. Призыв орков на есть там. Призыв к чего-то. Призыв там 10 раз и все нормально. Также построили одну башню. 5 раз нормально. Запомнить. Эй, о, кристалл. Хоть я забрал кристалл, отлично. Так, ну снайди, мой план. Придется так крашить и таксина. А, ну такой план. построить, потом уже развиваться так делать. Ну, Забрать все ресурсы. Потом уже построить квс, выполните выполнить и все отлично. Дальше воруем ресурсы. А, блин, я без забыл. Не регенеришн, зачем им взял сли мне без аурки на езде тачит так, ну как приду скоро Сейчас там да, то чувство, что игра не загружается, в смысле? в смысле, почему игра? вот, буду, вот, давай, давай нет блин не поли мне меня спалили да во что я играю смотрите да постреляет там что было и я, я помню круг зуба так дальше там edge waves но ну, это просто обнова такая сразу тут внизу все даже не туда вот и ч сок там всего говорите мне сколько ты игр скачивал и вам не скажу чего Ладно, это не успешный ролик, так я назвал неуспешный ролик, и получился ролик, ну начнем